Может, страшный лютый гол Или жадность меж зверей. распирись тут сумею, Что за злость и западня, Но пошла в лесу грызня. Мудрость леса, старый филин, Филин, крупная сова, Заболел ли, захандрил Перепутал ли слова. Может, мудрость вышла прочь, Ну, не спит ни день, ни ночь, Наблюдай день деньской живет народ лесной. А живут не все и привыкли. очень не больно, И, и трава не удивилась, Много шума получилось. Нечего жевать зайчатам, А раз так, думи волчатом. волчатам. Ведь для волка Тем цепей, Чем зайчишка повкуснее. Да к тому же и молва. В спит, плезава. А нас дополещают, Что отлично понимают, в чем причина этих бед И готова дать совет? Ну, коль так, совет дают Собрался лесной весь люд Муравьи, кроты и мыши Лисы, птицы самой лучшие Змеи, глухари, сороки И медведи, нежибуки Тут вещает всем зала Заповедные слова Вы неправильно живете вы зачем друг друга живете? Вынесем, друзья, закон. Всех волков в один загон. Ну а сокол и стребишка обойдется тоже крышка. Пропитанием тогда будем. Кучу стаскивать все будем. А потом распределим, кому сколько. И съедим. Мы себя не одурачим. Сторожа. Добру назначим, все молчат соображать. А лиса разглашает, как тмут в своих речах, что за свет в твоих очах. Я терялась, сомналась, но здесь думаю, правлю. Я свой хвостик применю, От а добра был. Применен. Что ж, поверим мы ли Филин отвечал за всех и довольно прекрасно Тотчас сделал примиряться. Воплощая в жизнь закон Всех волков в один загон, Звери дружно подрузили и к работе приступили, Тащат плем на муруги, Поют песни соломи, Белочки несут орешки, Змеи, ягодки, корешки. Кроты ищут под земною, обогрыжат под водой. Все дружнее труд идет, Никого никто не живет. Круг сороки пролетают, новости всем сообщают. Вин всех зверей кумир, посмотрите, создал мир. Все друзья и нет вражды, скоро выйдет из нужды. Из огона волки были, змеи налчин были, нам же и так досталось, мало нас совсем осталось, Пока нас сильно, -сильно город, Заморилось новый холод. А кто кары избежал, в лес растений убежал. Волки жалобны все были, Мы хирургами бы были. Все же острый зуб имеем, Опухоль как гритвой бреем. И если надо от врагов, острота спасет ногу. Сказал Филин, разрешите волкам лесу услужить. Лес кипит, и работы, ни болезни, ни заботы. Заяц, муравей, грач — всем услужит серый врач. Стаи крепко держат слово, а другом мыслят слово. Поймать вора может в раз закалить неверный глаз, Так же могут. Части в трубе, тело же близится к тебе. Кто бы собрались опять провианты распределять. Все муравейно зирают и речам его обнимают. Братья, весь лесной народ, Потрудились вы, вот по труду и чести Мы провиант раздать должны. Ну, сестрица, ну, лиса, расскажи, как там было, Кто и сколько потрудился, кто работал, не ленился. И ответ лиса-бержава, скромный хвостик поднимая: Разум наш, а чей наш свет, Умеяться у нас нет, все работали как зверь, и смотри, забрать успели Провианты до небес Изумительный процесс Тени и Счастье света Можно высказать завет, Впереди Настя Даже может ждут И счастье Так что думаю так быть Половину сохранить до весны голодных дней А другую без По-братски, то есть пором, И никому не холодно. Говорит им тут слова, заповедные да слова. Правильно, Лиса сказала, справедливость повидала. Мы и так с голодом по кучке. мир среди зверей и прочих, все равны. Злодеев вон, выношу второй закон. Тут все звери заколдели, с одобрением зашумели. Смых и радость на глазах, все целуются в слезах. Целови победные трели еще кончить не успели, Как стоит вдруг муравь, Душиных лесов, олень. Как, как же так? Он вопрошает. Кто-то груз большой таскает, Встаёт, затем ничуть света. Ну а кто-то вовсе нет. Кто-то солнышко проснется И чайник петь возьмется. Не таскает ничего, Кроме тела своего. У И пойму хоть убей, я и жал и Сокол тут свыкнув очами, Удивляет всех речами. Муравьев, ты идиот, он же к жизни, может. Триль его, как лучик солнца, Коль души она коснется. Мне от Бога честный глаз, Ему нежный чистый глаз, Темный незришность, муравьимый мозг. Говорит им тут за вас заповедные слова «Все равны, владеев Он помни муравьи такой». Спор затих. И как шили, полно все разделили. Панорам несут припасы, сверь разных запас. Только Мишка-косолава стоит странный горбат». «Что ты, Мишенька, сдаешь? Что белого не бежишь? Спайки, жирный, ну гулять!» Чтоб спокойно зиму спать. Говорит ему сова За слова. Нам теперь зимой не спать. Будем лес мы расчищать. В жизни новый будет путь. На работу не забудь. Дух, Мишка, вот природа Сделала из нас урода, Сложна жизнь и новый путь. Как зимой не успеть? Это Мишкина забота. А в лесу кипит работа, Все в бегах, работа, Все в земле хлопот. Только старая ночь, Все, все лежит и в круг не учится. Вспоминает время она, Как жила она в загоне, Ночью, как из-под пешка, Съела милого дружка. Не из-за холода, Не из люто голода, чтобы спасти волчуночка, Давить стужа, потеряла любому мужа, Только фильм трещи, пощадой ищи глаз восьмер, такой же зуб, у вот там люди вообще незут. Как до ночью собралась, к полянке подалась, на поляне туп, тупло, фильм там, дозор придут, а в дозоре две волчицы, две волчицы на сестре. Вот пришла перед рассветом за советом, шепчет старая волчица. Стара стала, не кричиться. и присел бы при доме, посадившись с тобой. Только филин вниз слетел, сесть на травку не успел, не подумать, где уж там, как раскушен пополам. От последней схватов жизнь ушла и А волчицы, вот попались, стали со всех.